Друзья, привет! Ждем праздника! Подъехал новый дневник фаната. В нем вы увидите интервью с Дмитрием Назаровым, автограф-сессию с Денисом Глушаковым, а также приватная беседа с нашей легендой Спартака Андреем Тихоновым. Ну и, конечно же, нарезки с матча спартаканжи анжи Молодцы. Всем привет, всем привет. Что у нас уже второй раз за несколько лет у нас, у нас приехал Денис. Как всегда вручаем Денису подарки и всем нашим игрокам, кто к нам приходит в гости, вручаем подарки от нашего магазина Спартак Стор. Подарки это хорошо. Так у меня чаще приглашайте Да, да, обязательно. Карта фратория. У нас неизменный атрибут каждого болельщика. Фирменный шарф Фратри. Премиальная коллекция. Такая модная, модная. Денты да, у нас модные. Поэтому и майка тебе тоже модная и савида. Гладиатор. Перед буду в ней тусоваться. Все, не вопрос. Дальше не смерть, блядь. Помаши ручки. Помаши. Получший маркер. Видишь, ты первый получше маркер надо пишет. что мы... А -а -а -а -а. <свят> Находимся сейчас в Спартак Стор по в офис Фраатри Находимся на автограф-сессии с Денисом Душаковым, с нашим капитаном Посмотрим сколько народу вообще приехало на автограф-сессию. Народу просто тьма Друзья, с нами встретился Дмитрий Юрьевич Назаров Все его знаете не только как болельщика Спартака но и известного актера Всевышнего Селяла Дмитрий Юрьевич, добрый день как да. у вас настроение? Настроение? Я думаю, что наше гостеприимство сегодня должны ограничиться хорошими раздевалками для Англии. на этом все, пожалуйста. Мы Спартак порой не пользуемся теми шансами, которые нам дают наши соперники. Как да. сегодня? Ну, сегодня будет глупо не воспользоваться. Ну, совсем глупо. Ваш прогноз? Да. Ну, что-нибудь ну, крупное я жду. Крупное? Ребята, были 4, -0, 5071. Что касается вашего канала, я хотел сказать, я посмотрел. Все это не дурственно и даже иногда очень лихо смонтировано. Но то, что вы э, ВЛЯ время от времени употребляете, да, так, так я вам должен сказать, что это совсем даже не запятая. Это нехорошее, сакральное слово. Лучше им не пользоваться. Это не запитая. будем убирать. Мы вам принесли подарки от магазина Pradria, Praдria вы как человек, который болеет за «Спартак» очень давно, наверное, стали легенды 80-х годов. Ты что это? Спасибо большое. И большому. еще пару наклеек, которые наклеечен, там есть. Может быть, пару слов для болельщиков. Так мало где проявляется. Да, я этого не люблю. Вообще для вас сделал исключение. Была победы, веры, ежедневной веры, каждодневные веры в победу. Верить в то, что первая команда, которая выиграет в чемпионов подряд, будет Спартак. Спасибо вам большое. Будем верить. Уже видишь футболистов? Кого автографы здесь? Я так не узнаю. Шишкина, Бояринцева, Велетон. Красава. И вот здесь Дикай. Короче, всех, кого в Спартаке нету. Ну, Мы надеемся, что если здесь будет автограф Дениса Глашакова, он все-таки останется. такой очереди у нас не было ни разу еще. вы понимали? Просто вот вся длина коридора людьми. Я думаю, многие понимают, просто многие еще не приехали, потому что я думаю, понимают, что не успели бы. А если бы не было бы ограничений по времени, то я думаю, очень ушла туда бы. К сожалению, у Дениса только пару часов. Денис придется до вечера здесь. <с |notimestamps|> давай. Сколько ждал очередь? Три часа почти. Три часа простоял? Ну, доволен? Получил, что хотел? доволен, Что думаешь о предстоящей игре с Анджуей? Победим всей команде Спартак. Побеждать, 12 финалов и золото нашли звезду нашли какую-то модную Павел, это вы на Муз-ТВ песни поете? Да, да, это я Давайте реинтервью совместно Смотри, хочет мне в попасть Все, попал Вот это видео, видео Попал, попал Не фанаты, это круто, короче, ребята, смотрите и подписывайтесь дизлайки не ставьте Дизлайки, дизлайки не ставьте Санжи, что думаете, как закончится? Только победа. Конечно. Я не думаю, что у меня чипа старше. Будем надеяться. Ну дай бог. Я Все я могу... дома, по сколько прогноз ваш? Сколько будет человек на матч? Ну, больше 30 тысяч хочет. Да. Денис, давай, а? давай. давай. <моделевые> Хотя, мама. <моделевые> Никаких <моделевые> страны, ребята, одну фотографию. <моделевые> Хорошая, ребята. Ну что, закончили автограф должна была два часа идти. В итоге, благодаря тому, что Дэн все-таки пошел нам навстречу, еще на полчаса задержались. Дэн, как тебе вообще? Да нормально все, в принципе, обидно, конечно, наверное, и жалко тех ребят, которые простояли и не смогли сфотографироваться. Ну но... ты молодец, ты в конце вышел и со всеми уже такой-то в экспресс-режиме смог а? это все сделать. Ну, кому-то досталось, до да, фотографии. Как фотография кому-то нет, так что не обессудьте. В следующий раз пораньше приходите и сфотографируйтесь. Привет, возьми в кадр. Заходи, брат, все нормально Давай, ну, Можно, да? Мы на горбушке купили моднейший объектив Теперь мы в широком формате К, к сожалению, сожалению, а, а может, может быть и к счастью. к счастью Так что смотрите нас в новом качестве, не забывайте Все будет еще круче Ровно год назад э, мы также ехали в автомобильчике И ехали мы на матч, с кем играли? С конями, да, с тогда? С ЦСКА мы ехали с, да. с ЦСКА ехали И тогда чисто по фану решили записать Первый наш пробный выпуск записывали его на iPhone на GoPro. про забираем ставчик, короче, потихонечку к Дерби готовимся. Сегодня первый тур у нас. Ребята, пока машину, там куда? Да. а куда нам ее поставить, чтобы не там. Алло, ну, здесь нет вот на, эту... мы, на самом деле ждем, не дождемся, когда все команды блядь, отстроят все стадионы, чтобы мы прекратили играть в этом да, просто богом месте, потому что... Потому что фанатизм, это настоящий фанатизм, ультраскультура, это болезнь. Это болезнь, которая поражает тебя, и которой ты болеешь прям до конца своих дней. Это, это было непрофессионально, было чисто сделано just for fun. Прошел год, что из этого вышло, судить, наверное, уже не нам. Стараемся, растем и будем расти дальше. Смотрите дневник фаната. Побывали на Дубли, сейчас заглянули в манеж, здесь играет Спартак Чертанова и встретили человек, который очень давно работает в нашем клубе. Если кто не знает, это Юрий Иванович Дарвин, тренер вратарей. Юрий Иванович, чем сейчас занимается вкратце? Вот готовим поколение юношей. Юношей первой команды для Спартака 2. Такой вопрос. Сколько вы получается, в структуре клуба сейчас уже? Вы знаете, это не, просто, конечно, некорректно, но устраивает. А, нет, нет, сколько, сколько? Сколько лет! Сколько лет? Сколько а, Сколько вы получаете? Вы говорите, сколько вы получаете, сколько получается. Понимаете, был небольшой перерыв, а так я с 1972 года в Спартаке, в общем. 72 год, кстати, год основания фанатизма. Да, Мы где-то собирались, по-моему, лет пять тому назад. Шамло был, Гаврилов был, Ловчев был. 1972 год, который, да, как говорится, исчисление идет, да? Для вас, клуба, а для вас, а для, для, для меня был дебют да, в премьер-лиге в московском Спартаке. Да, один из лучших воспитанников наш Митрюшкин, который стал чемпионом Европы среди юношей. Лучший был признан вратарем Европы. Не сложилось немножко у него в клубе, но будем надеяться, ну, что еще вернется. Да. А как Саша Филимонов раньше, когда был помоложе? Как он себя вел? Саша Филимонов, эту книгу надо писать, вы понимаете, да? человек, который в общем-то был предан футболу, фанатик, давал всего себя, так сказать. Если вы помните, а сборный, в том да. же году, когда они Францию Конечно, обырали, когда, когда Саня не... выходил вперед, просто да, как тигр бросался да, да. на соперников. 3-2 победа во Франции, я скажу, что и большая заслуга его была, где он там подкачил несколько мертвых мячей. Спасибо, вам дорогие. всего удачи хорошего. Удачи вам и удачи Спасибо, в вашей работе. Надеемся, что под вашим руководством выйдут новые Александр Филимонова, новые звезды вратарского цеха спартак Спасибо большое. Какие настроения на игру. Слушай, ну отлично. Тем более после такого результата, который показали наши питерские враги. Ну да, как бы у нас есть такая небольшая привычка, когда есть возможность идти вперед, создать себе проблемы на, на наши головы, скажем так. Поэтому, ну, рассчитываем, что все-таки с карерой как-то все понадежней. Настроят ребят, и все будет хорошо. Верю, надеюсь, учитывая. То, как сыграли наши прямые конкуренты, очень надеюсь, что сегодня будет победа и сегодня будет праздник. Передай привет болельщикам нашим. Всегда. Моя душа всегда с вами. Всегда искренне переживаю за вас. Желаю, чтобы в этом году мы все от чистого сердца порадовались результатом команды. Ну, и очень вас люблю искренне. Зенит сегодня да, Зенит. неожиданно порадовал всех болельщиков. ЦСКА и Спартака. Как сегодня? Ну, про ЦСКА ладно. Как сегодня Спартак воспользуется шансом? Я думаю, я считаю, что он просто обязан воспользоваться шансом. Твой просто прогноз? Если не таких матчей выиграл, то тогда, когда он вообще выигрывает. Ну, я думаю, 2-0. Как, как настроение выходит? на игру? Отличное, отлично, отлично боевое. Тем более, с учетом того, что да. Зенит, Зенит проиграл. Как думаете, вот игра сан на фоне игры с Краснодаром? В ну, такой игре 4-0 должны выиграть сегодня. То есть игра с конценаром была хорошая. Отлично. Мне очень понравилась. Динамичная игра сезона Моменты были, не скучно было смотреть вообще. Болеем, болеем. Ну вот он и пришел к нам. Вот он к нам и пришел. Смотрим футбол в компании с нашей. Легенды Не, нашей звезды. Легенды. Легенда, <свят> легенды. Легенды. <вылез. свят> Смотрим футбол в компании с просто хорошим человеком. С другом. С нашим просто другом. с другом. Да. Просто с другом. Андрюх, привет. Вы сегодня уже прилетели, да, с утра или когда? Мы прилетели еще вчера. А, еще вчера. Напоминаем, да. кстати, что завтра у Спартака будет, у Спартака 2 будет матч с Енисеем. Андрюха в качестве главного тренера будет, как так сказать, выступать против Спартака. <свят> да. Как сейчас... настрой. Как настрой? Настрой хороший, интересно очень будет, я думаю, все-таки будут играть две играющие команды, потому что я видел Спартак при Дмитрии Гунько, довольно-таки хорошо играет. Нам будет тяжело завтра. Вы нам... даже вместе работали. Мы поработали да, какое-то <laughs> количество, количество времени. Завтра будет такое противостояние двух друзей, которые вместе поработали. Друзья по жизни, враги на поле. Да? А... Нет, врагов врагов не могут. Соперники, соперники, соперники, да. я думаю, правильно. Не, не так более сказать. того, потому что футбол все-таки это игра. Получится. Все получится. В Красноярске, Андрюх, ну, ничего. после Москвы. Ну, Жить можно? Мы сами прекрасно понимаем, что Москва это, это столица. правильно? Красноярск хороший город. Летом очень хороший город. Красивый. все. Подчеркнул, что летом очень хороший город. Летом. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что все города зимой некрасивые, кроме, наверное, я не знаю... Кроме, где... Сочи. Где где... Или... Где... Да, кроме Сочи, где-нибудь <смех> <Или Краснодара. смех> <смех> Кроме Сочи и Краснодара, где более-менее тепло и снег особенно не выпадает. Поэтому согласен, да. согласен. Будем отвлекать. Да. Тебя. да. А вам удачи завтра в 16:30. Придешь завтра? Успеешь? Я, же, я не могу куда, у меня дела, у меня работа. А после еще, после дела да. Ну, как говорится, будет, будет время заходить. Привет всем болельщикам Спартака! Смотрите дневник фаната. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании. Давай, Боже, спальня хранит и Можно сказать, что вымучили победу. Но лучше ничего не говорить, лучше просто посмотреть, как говорится, на табло. них счет 1-0. Спартак победил. Спартак на первом месте. 8 очков отрыва. Впереди матч с Локомотивом. Дерби мы это не называем. Это просто матч с очередным соперником. Друзья, все на Локомотив, все за Спартак, все на цветах, все в красном.